Добрый день! Меня зовут Анна Полейчук. Я бизнес-тренер, коуч и фасилитатор стратегических сессий. Что для меня коучинг? Коучинг для меня – это уникальный инструмент, который позволяет раскрыть безграничный потенциал каждого человека. Это возможность каждому человеку выбрать свои цели, мечты, желания и возможности. Это возможность выйти за рамки проработать свои стратегии и выбрать наилучшее решение. Это возможность эффективно двигаться к своей цели, это трансформация себя, это свои ресурсы, энергия и открытие. Для меня уникальное в этой профессии, что на переднем плане это всегда человек. Это инд... каждый человек индивидуальный. У него свои собственные ресурсы, собственный потенциал и свое истинное, искреннее желание достичь своего жизненного удовольствия, своего... своих жизненных целей и своего счастья. В этом для меня абсолютная уникальность коучинга. Самый важный интерес этой программы – это люди, которые готовы совершить прорыв уже сегодня. Это люди, готовы погружаться в себя, открывать возможности, выходить за рамки и эффективно двигаться к цели. Это люди смелые, люди вовлекающие, развивающие. Это люди, совершающие прекрасное путешествие в команде людей, которые, как они, стремятся к развитию. В команде в профессиональной команды с очень интересным таким наполнением, интересным путешествием к своей истинной, сильной, вдохновляющей, энергичной и мотивирующей цели. Если вы готовы к изменениям в вашей жизни уже сегодня, если вы хотите высокой эффективности, высоких результатов, удовольствия, новых контактов, взаимодействия, поддержки и Вдохновение, приходите в марафон, двигайтесь, развивайтесь, повышайте свою эффективность, результаты и больших вдохновляющих вкусных целей и удовольствия победителя.